Привет, дружище! Я Кроу, и я обожаю Need for Speed. Если тебе нравится классика гоночных аркад, и ты тоже любишь легендарные игры серии Need for Speed, скорее подписывайся и ставь лайк. Я с ностальгией вспоминаю, как впервые играл в NFS. И, конечно же, скучаю по тем ощущениям и эмоциям. Несмотря на то, что выходит множество новых игр и прогресс не стоит на месте, качество очень быстро растет. Какой бы крутой ни была механика в старых или новых играх, именно графика, как по мне, и дает получить тот восторг от прохождения старых игр, что и раньше. И вот нежданно-негаданно появляется мод Redux на Underground. Модификация создавалась на протяжении 6 месяцев одним энтузиастом И, позволю заметить, вышло очень годно Переработка освещения и увеличение качества текстур поражает Только подумай, 4К текстуры для игры 2003 года Именно с этим модом я почувствовал тот самый драйв подгонок, соревнований и побед Что и в далеких ностальгических 2003-2004 годах А еще музыка Да, раньше было лучше Устанавливаем чистый, без модификации, Need for Fit Underground версии 1.4 от Soft Club. Упаковываем мод в папку Открываем внутри этой папки Reshade Выбираем Select Game Выбираем SpeedX в папке с игрой Выбираем версию DirectX 9 Несмотря на то, что она выбрана, нужно клацнуть Потом соглашаемся на скачивание стандартных эффектов Должны быть все выбраны После завершения просто закрываем окошко Заходим в папку с игрой Удаляем из нее папку Reshade Shaders И скидываем Из э, папки с модом папку решает шейдерс в папку с игрой копируем содержимое папки other stuff в папку с игрой и копируем э, содержимое папки мод в папку с игрой делаем ярлык на рабочий стол textmode textmode всегда должен запускаться от имени администратора кликаем на большую иконку с папкой выбираем speed.exe затем выбираем Mod. redux нажимаем run и теперь нам осталось э, настроить решейд. Нажатием клавиши Shift и F2, открываем окно Reshade, нажимаем Continue, затем красный значок плюсик. Э, в появившемся поле вводим nfsu Redux, нажимаем Enter, нажимаем Continue, выбираем все параметры э, насчет шейдеров, SMS-хлаживание, э, прокликиваем и закрываем окошко. А для того, чтобы вернуть э, обратно русский язык, мы воспользуемся установщиком русификатора от SoftClub. Для которого запуска с этим модом нужно всего лишь запустить через TextMod. Ну а на этом все. Всем спасибо, кто подписался и поставил лайк. А если ты этого не сделал, то сделай прямо сейчас. И всем пока!